Сегодня у нас в работе Kia 2009 год Значит опять смотрим, человек купил машину Смотрим количество ключей Два А человек приехал с одним ключом Значит второй ключ где-то гуляет на руках Сейчас мы перепишем Удалим ключ из памяти И у нас будет Значение 1 После значения 1 Мы будем опять начинать запись И уже добавим второй чип Имейте в виду, когда вам покупайте машину всегда удаляйте ключи значит произвели удаление ключей из памяти И смотрим что в данный момент остался один ключ в системе сейчас попробуем завести ключом который еще не прописан Значит, вот у нас ключ который мы сейчас делаем лезвие не показываю пробуем завести машину соответственно Автомобиль не заводится И также будут делать ключи Которые были здесь когда-то прописаны Лезвие ключа подойдет Но завести он не заведет Все, автомобиль не заводится Берем родной ключ Вставляем, поворачиваем И автомобиль завелся Сейчас будем добавлять еще один Ключ в систему На данный момент записано Два ключа один, который находится в зажигании, и второй, который у людей на руках. Выходим из системы, заводим автомобиль одним ключом, выключаем зажигание. вторым ключом все оба ключа записаны в память лишние удалились и на будущее старайтесь если увидите вот такие копировщики никогда не делайте копии все пишите через